Всем доброго дня. Сегодня я хочу предложить послушать вам свою новую песню ⁇ Ночь ⁇ Приходит ночь. Вывут очертания у звездного неба, свое баянье созвездия видишь, смотрели лишь на карту, ведь города свет экранирует правду, подсветка витрин, освещенные здания, город скрывает красоту мироздания. Как обычно, вскрывает все чувства Страх одиночество, любовь и распутство Мысли теперь в тишине так реальны Это не сон, слышишь ты свои тайны Лишь торы зависим Тьму ты опустишь, но ночь не увидишь Чудес не получишь В тихой воде луны. Отражение шелест Выдаст движение голые ноги Даже не знают, что в это время в ней обитает В городе светятся мосты теплоходы Но в реки впадают лишь сочные воды постепенно в рассвете растает, первый луч солнца Глаза обжигает, еще не рождая, жутко сноя Вокруг все изменит, тихо и их покоя больших муровейниках время условно Каждый живет, так как будет удобно я вечер дождусь, пойду по дороге Встречу закат, ночь уже на пороге В этот момент рок сильнее играет В моей голове каждый нерв задевает Сумерки, время всех моих мыслей Рабочих и творческих, темных и чистых Я в городе вырос, в другой период его суета для меня не помехал во всей этой спешке, время не спутал, я сумерки ждал, дожидался и думал, как время мне даст, энергию мысли ее разолью своим злогом на листья. Всем спасибо. Если вам понравилась песня, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем удачи. Пока-пока.